Много однородных движений, которые выручают по скорости. Взяла жидкость, взяла немного белилиц и много вот этих коричневый-голубой. Избавилась от белого. Сначала просто вот такой темнятиной. Потом в эту темнятину вложишь немножко оранжевости, голубоватости красноватости. Хорошо? Угу. То есть ты сейчас набираешь как бы, вот этот темный цвет. У нас есть с тобой кушин, который светил. Немножечко обозначим. Пока только обозначим. Слушай. У нас с тобой много красных цветков. Их пятна. Вот так, немножко шпатлевательно, шпатлевательно накидаешь на хол там где много красных цветов. Вот так, шпатлевательно, да? То есть уже не штриховательно. Значит, У нас есть желтые цветки, накидаешь их. Но не самым светлым их цветом, а сначала румяным цветом накидаешь. У нас есть белые цветки. Возьмешь белый и тоже накидаешь цветки. Хорошо? Угу. После этого... Это по всем. И сюда, и сюда, да? да? Ага. После этого внутри этих пятен ты начнешь разработку, разработку... на мелочь. Вот они начнешь буквально набивать набивать содержание густопы угу. постепенно высветляя там где требуется высветление постепенно высветляя хорошо Какой... вот Какой... лежачие кисть вот так утыки утыкиваешь угу. сюда тоже цветочки накидаешь Виноградинки пока не трогай, может они не нужны, потому что они там как-то взросли. Ну, если захочешь, положим. Хорошо. Я бы их положил бы вот сюда. Знаешь, так бывает иногда несколько виноградинок. А, да, а да, там да. сидит, да. тает в темноте э, гроздь. А здесь только несколько виноградинок да, с каким-нибудь хвостиком. Да, думаю, что... там они. Угу. Ну, угу. угу. угу. угу. угу. ну нормально, давай, и давай, и натаптывай. Да. Красиво будет, если у букета появится силуэт не шапкообразный, а с какими-то красивыми дырками. Дырками. Оконцами этими. Эти переместятся. Это э, несколько будет посмуглее. Здесь будет мощная темнота. Ты кистью загонишь вот это содержание. Сейчас ты уже видишь, в какую меру тональную нужно сделать эти оконцы. Согласны? Mm -hmm. ну, уже видно, наглядно, да? Что здесь светлее. Даже еще светлее. А ага. Даже с вот с этим голубым пятном разберешься. И обязательно, вот, вот художники очень любят веточки и зонтики на них. Угу. То есть он воздух, пространство, понимаешь? То есть не без вот этих проявлений. Обычно, когда неопытный рисует, он налепливает. Он такие оконца игнорирует или боится или еще чего-то. А мы должны их показывать. У, -у, -у. У нас есть зелень, которая окружает букет. Немножечко покажем ее. Такая коричневая. С голубым. Лица, да? да. С зеленым. Ну, бирюзовый в данном случае можно взять. Сюда тоже, с листьями придет. А, и коричневый. Угу. Листья, ты видишь, хорошенечко оформляет ситуацию все тоже конфигурацию. И не абы что, я... что, да? Вот хороший, ага. угу. Так. Ты сделала от края до края однородно. Теперь сделать. Перетереть на неоднородно. И здесь этот полукруг тоже не выглядит. Ты согласен? Небольшой получается. Сделай его уже. Да нет, Ну так Ты же спросила меня, ну. же, дело вкуса. Да, вот тут можно и так писать. Итак, затирательно наберешь сюда, затираю так, наберешь сюда светик. И обязательно вот эти вот пространства укажешь. Хорошо? Угу. Вот эти два пространства. Угу. Сюда можешь мастихинчиком нагнать рефлекс от цветков на теневую часть. Краску вот взяли. Да? Ага. С, с разбега? А ну у тебя вот все. разбега. Да, да, да, да, да, да. Я взял первую попавшуюся косметуку. Вот и, и здесь тоже листики и мглистая темнота. просто мгла mm -hmm. темного. Немного листья можно запустить и вот в это пространство. Ну, Какую-то форму им придать. Хорошо? Давай. Смотри. Равномерно забомбило все. Вот откуда это берется? Не знаю. Смотри, есть шар букета. И это тоже часть букета и часть шара. Обычно, когда художники пишут букет, они стараются нарочито показать идею шара букета. А ты идею укладки по формату. Как бы по плоскости, по площадке холста. Вот, имею в виду, что нюнья-ню -ню -ню такое. И уж тем более нехорошо наполнять углы содержания. Туда тоже, сюда. Это ню-ню-ню Легкий намек на среду обитания да? можно дать да, ну, Голубизна обычно дает эффект воздуха, поэтому вот туда подсунула. До свидания. До свидания. Смотри, у этих цветков Есть теневые проявления и световые. Смотри, что появилось. Объем, да? Объем, да. 1, И свет. Uh -huh. так, ну, я хоть да? так пока не очень. Не очень. И есть бликующие проявления. Правда? И ребром, и плоско. Тогда как? Объем? Да. У многих из них есть теневые проявления. Желательно их показывать. Хорошо? То есть, вот допустим, вот у тебя однородная каша. Каша, но неоднородная. Правда? Тонально а, разные да. они, да? И здесь он даже особо и не показывает структурку. Почти ее там и не видно. Правда? То есть он прям не расчерчивает все на своем пути. Тоже это имею в виду. Ты понимаешь? Вот молодец. Ой, спасибо. Немножко вот эти вот настроения создать. И здесь тоже. Ну вот то что видишь. Просто иногда нужно срисовать просто то, то что видишь. Понятен он или непонятен? Если он там ничем не плох, то просто срисовать его. А если не видишь? Ну что-то ты там видишь все-таки. Направление полосочек ты видишь? Так, стихино такую ровное. Оно же с закруглением. закруглением да. да. ага. смотри высветлено еще более высветлено и бликующие но еще немножко доступишь. здесь немножко затемнишь под этим предметом на Ну грязью коричневатый ну грязь это в живописи это не, не является э, обзывакой. Оно не, не обзывательное слово. Художники даже шуточка у, у, у них есть, что типа тем, чем больше грязи, тем больше связи. Подразумевая связь с гармонизированностью в цвете. <говорящий> <говорящий> Это практически тост. Да, да, да, да. Какой-нибудь и обязательно. Так. Сейчас возьмем, какой личный. Точно вход Подпустишь, да? Особенно светло будет в этой части. Вот в этой. Потом на нее подкинешь этих. И все устанет и сделаем. Что, Че, о чем мы? Можем себе позволить стотносов. Кстати, я заметил, у нас уже оказывается деньгарят. Интересный. А, да. Позже, да. если хочешь, потом подсунем. Поняла, да? Высветлить. Что касается периферии, не надо ее ничем снабжать. Пусть она будет не какущая. Никакущая. То же самое. Но здесь подрезано светом, поскольку здесь еще много нарисованного. Мутнее чуть-чуть. Так. Ну и вот эти вот ножички им чуть-чуть все-таки на козябочек. Ну что-нибудь, <свы> что-нибудь. Ага. Так хорошо. Вот здесь еще вот что-то вот опять. Вот. Да? Не сложилось. Но ну, она ну, и не, не смотрится дурно никак. Не сложилось, но ну, и не смотрится. <свы> ага. <свы> не капать. <Ускорость. свы> Да. Да. Какие, много какие Да? красота. Синий да. пейзаж. Угу. Красивый, да? угу. ну, конечно, все здесь спокойные. Очень красиво, да? сюда Конечно, все-таки здесь праздник цвета. Вот, можно немножечко, там этого почти нет, но немножечко можно намеки на, на зелень подсунуть. Этого цвета. Только красный цвет. Где, где, где? Ну, вот я спал. Потому что здесь как бы нет отношений. Потому нет, что как пол в этой картине. А, он как бы, красный, Он красен. Он красен, да. И он три. просто своей активности а красным забил. Какой ага. телефон? Нет, в том смысле, я запишу вам. А, Обменить. Смотри, тающий характер. А я мастихийно пыталась. Так, да? А я же тебе кисть предложил для этого. А я покажу, что мы ну, не смогла. с внешним свойствами, а? Слышал, так. Что касается виноградинок. Это что-то не смысл будет. Да. И зеленоватенькая. Спасибо, прозрачная. Ага. Такие бусины. Да? Угу. Одни зеленые, а искренние на другом каком-то. Смотрим. А он на свет попал. И сразу такой. <смех> и класс. Это мне нравится. <смех> и плечочки, да? Сейчас. Сначала немножко светик. Немножко светик.